Всем привет, меня зовут Макс риск Меня очень лагает Поэтому срывы были в начале Давайте посмотрим, то есть на обняк Обнова, слушай, прям бабах тебя обнова обново Давайте посмотрим Ну давай сейчас выйдем Вот Что так не делать, делайте так потому что не обновить тут очень плохо заходите обратно сюда вот и нажимаете отметь нет тут кнопка играть обновление ну, тут нету ну, новости окна ну-ка посмотри новости новости вот нет вердомп linux Позже как добро пожаловать ну, чтобы на что другое кто в гости ну пожаловать в гости черный джан а вот тарачка такая же сама осталась а вот на плеймаркете она изменилась, в игре лучше всего играть с наушниками со встроенным микрофоном ну неплохой микрофон вау я зашел, да не может быть такой я у него. какой у вас полчик типа, сам да при игре с друзьями они будут ваше имя выбрать имя которое они смогут назвать вас вовремя ну это конечно не важно мы с кибер должны как то вот пиарить сам ну сделан таким способом Так, второе, Так, я что-то не понимаю, где он? меня обмануть не. Чего ладно хоть как-то про я за луи играю вы рофтите друзья моя по а у вас какой письма спина нет аксуар нет костюма нет анимация убийства у нас убийства вот почему не разные А я а это смотрю ролики теперь я играю да нет это сам любому сон он отвечает а сон ведь сейчас блин, что такое а вот такое, блин логучие. в общем то тут вот такая пониматься зуба игра уже вышла можете посмотреть что мы делаем кто не в курсе на как скачать в этом ролике ну уже можно скачать по маркете, в принципе а, также рекомендую мой канал и вот тут я монтирую ролики можете оценить мокузен эм мой ну в общем то запасные каналы чтобы мы уже снимали влоги вот хочется уже влоги снимать не получается закрыть плем комментарий ссылочка на социальной сети и в как по канале да, мне нужно наверное, играть, играть Чтобы играть, было интересно Идти <coughs> Интересно Вообще, сколько там максимум? 1922 М -м, Я помню 101 лет 102 Hmm. строить игру соответственно с тем сколько вам лет это верный вопрос подтвердите возраст это первый из двух можно сразу изменить возраст это тот смысл это как понимать сколько будет 50 процентов от восьми ну, это не точно я думаю да проверьте сколько будет 3 2 9 перо точно 9 так так 6 9 поздравляем играем в не вы должны слушать других игроков да сейчас не может не перебывать их не перебивать за ним не, не соблюдение этих правил вам э будет запрещено играть не понял обязаюсь обязываюсь выполнить не согласен конечно не согласен не понял все, включайте на звук, отлично, микрофона нет. Скоро еще больше игровых режимов, раньше было поменьше. Так, ну что, пошли играть, хочу же играть. Так, ладно, играй, играй, блин, новенько. Ух ты, что это такое? Как играть? Знаете, просто скрин сделать, это реально привычка никакой. Не поверю, по-любому, не закликают ее. Пах, пах, пах, пах, пах. Поэтому я превышка реально классная. Скажут, да, ты реально играл, все. Сейчас сделаю. Там мало доверчивых людей все обвел все. Все. вот еще новый скрин зовите но я с радостью не кучу крас. так это что у нас убийс убий уби убейте всех гостей не видавая себя ну понятно сбежать с, с помощью люка спрятаться в вроде мы смотрели собирайте можно верно назад. посвященный из оставшейся бомбы если гости не обеззаверяют все бомбы вы победитель за убийство не это как то по обычному ну ладно ой что это такое было? говорили как-то в вслух используя так я играю это да, лапта не может такой быть я реально играю что я такой хорош да стоп я заздрил им блин я с ним них ролики и еще один русский там язычный как играть кстати я за выиграю прикинь офигенно я выбрал э, тоже в этом игре есть сам персонаж первым делом, делом я на работу вот тут легче смотреть друг это подойдет так ну что друзья будем смотреть ведь это реально классно я до сих пор не верю что я играю в это, вот честно я до сих пор не верю. донна прошлась до сих пор я не верю во что я играю не может быть такое что сам да, сон. Так легко я играю смотрю ролики, блин, не захотелось сыграть сразу же. Ну кто будет на камере что делать? Кто, кто? дона она выжила, кстати. Что? Она убийца в любом, да, реально. Потому она чаще ходит. Или Джейд убийца. Тоже есть факт. Не помню, где да что такое у нас? Штракамера, ладно? Ты в отца не можно стоять? Вот закроем там. Как-то легко, лег легкой кра. Ну о Джей, ты что? Ч ты блин? А Джей, что ты сделаешь? Донна. Почините. А не-не-не, Дона! Куда я уже. А как-то мы холокса мы дожди. Мы будем долго играть в эту игру, поэтому. Есть. Тут Дона, блин, туда сюда, сюда ходит. Ты явно она! По-любому! А дюка этот ну, у меня как-то. Что, значит? Нет, ты иди отсюда! Дюка! Что ж такое, а? Друзья, реально страшно. срочный звонок. Можно не изменить это, это дюк, это дюк. дюк. это. Он я чуть не убил. Без тебя позвонить. Это дюк. Офигенно, да говорят. Волосы, дан, дюк, говорят. Дюк. Да, да ладно. А. На, на разделен. Я роблю. Возраст. Неправильный возраст. Яху лишу. Яху лишу. грубость Офигенно можно пожаловаться. Я сейчас не хочу пробовать. Я потом буду пробовать. Вообще будет дико фанатик. Хайпить не мой. Дон закружил какао. Ну... бойся с ропостью никто не был изгнан пойму он тайдю да вы знаете как вы играли мафию а дети со мной играют блин <свят> Мне, <свят> я же уже 18 через один месяц уже есть что-то позрослое а, шучу нет я шучу шучу тих тих тих тих я пошутил. Можно выражи, вы, вырезать этот момент? Я, я не могу. Ой! Точно! Я никогда в это не играл, эту штуку. А как это играть? <с> я смотрю ролики. Может она падает? Чё, Это темно? Дюк! Это Дюк! А как он садится Дюк? Он, он побежал! <с> блин, друзья, у нас такой, блин... капец. Сандан, посмотрим кто. Э -э, за Луи, Чё, блин, не офигел? он за Луи, никто не был. Это чел мне за Луи сказал. Не офигел, ли а? Использовать. Я в шок, что пранки? А как играть эту штуку? А, я немножко понял. Ч здесь? Эй, сзади. Да-да-да-да-да-да. Что происходит? бомбы раскидали. Бомба возвращается через. тик тик тик тик тик успокойся. Это ты дюк, кстати. Наверное, у меня знает, да, я его понял. его уже меня суд Так, я на NSA пойду. Обезвредить бомбу. Блин, специально он. Вместо кто кого-то убил а я тут Джейд, блин, по любому Джейд, по любому, друзья, это Джейд, это Джейд, Уи. ты что не офигел? Так, Джейд, пока. Ха. Вот так ему Джейд был изгона неправильно дело закрыто, смысл. Выиграли. Я говорил, я У вас слышится? У <класс> вас слышится, что кто-то из школьник сказал плохое слово. А кто? <класс> так, ну по-любому этот Джейд. Так, давай тогда его пожалуемся. Можешь пожаловаться? Вы В смысле? Мы что еще раз играем? Друзья, тут не, нельзя пожаловаться на тех, кто сейчас материл. Так что, разработчики, справьте это. Помешайте разработчикам. Почему вы должны писать? Потому что я вам потом покажу. Ничего не ошибочка. То, что меня заблокировали. за Количество аккаунтов в дискорде хотя бы попробовать просто я им заздрил то что они сюда снимают ролики я такой блин ютюб, <coughs> поэтому я снимал на несколько каналов ролик про зуб не про это а про зуб теперь мы у на этом канале с ним как-то по-любому как-то так вот блин жалко что не заблокировали ну а правил в заявку ну и до сих пор мне не написали ничего игнорят игнорирует Могу показать, как я написал, блин. Не знаю кто из них. Спальная. Спирящий, вот, ящик. Как в отыграть? Хорошо, я понял, спасибо. А что это такое? Найти книгу. Что а это такое? Красный. Бутерброд. Вон он, нашел а Это Надо туалет. Тоже, наверное, кубах. И если бы я бы то было вот так вот сделаем Кстати, я уже почти сделал игру С телефона, с этим, сейчас я с телефона Ну, я тоже играть с телефона. Ну, вообще тут скажем, с работаем А чтоб не прямо сделать такую шутку Ух ты то Придется постараться Как в эту штуку играть? Как эту штуку играть? Я что-то не понял. Сейчас фигня? Строчный звонок. Так, кто звонок будет, ничего. А, Файл зубилен. Не отключен. Сейчас. Так, ну я не знаю. Кто по-любому не Джейк. Не не <связь> Я их просто видел. А, ну, Икс по-любому А, кстати, время у нас есть. Так, я хотел показать, да. За это время я покажу прям все, что я знаю. <клево> Чат, кстати. Есть. Все русские, ведь что, блин? всем русские. А, а можно на английском? Риверто. по любому. Никс. Это <клево> Никс пишет. Это Никс. Это ты. Этот... Ну, да, так вот. Все русские, да? Ну, он ну, должен. что правильно. Так, я забыл. Скорее всего, ну, не успею. Вот честно. А, вот в поиске напишу дискорд, и там буду продолжаться. Потом. Так, я в шоке. Я... Пропустите голосование. Я дал за Никса вроде. Дюк. Меня их путаю я их просто не упадал поэтому я их не буду заработчика вы виноваты а как это штуку брать а. а. <с> да, раньше было тяжело потом а как думаете они слышат мой 2 метра вон бим бомбу нашел что делать? Синий. Э -э Зеленый. Э -э -желтый. Или желтый. Блин. Желтый. Да. Вот нас не взял, кстати. Хоть за не считают. Потому что школьники разные, да? вступаем ну, в место. Блин, нам не наступать никто не будет. Дайте бомб. Блин, знаешь, Дюк. Ты... ты играешь? Пожалуйста, не убивай, потому что это очень опасно. Знаешь, сам. Пока. Он не умел играть. Слушай, ты смотрел вообще ролики? Я ж показывал. Дюка убили. Тело на А, потому что я нашел. Это сразу. Бах. Пальмон, это Никс. Это Никс. Это Никс. Всё. Я обменяю. бомб поставил? ну точно не как он? Да? поставил? Прошу. бомба обратно с игры расставите бомбу он мигает, почему он мигает? Я сейчас не готов, вы слушаете? давайте через пару серий блин, сразу заканчивал, но ну, что реально офигенная игра холос он за луи, блин Nix, что блин делаешь Никто был не изнан, ничья. смысл смысле ничья? А Ничего -а -а -а, делать, чья? нас, блин. Подозреваю, да и спрятаться. Спрятаться Спрятаться не дадут. Сейчас. А, Желтый, синий. Синий. Э -э -синий. Вс, ты хоть меч крачал. А, вон А, так вы. Бабы сколько лет вообще? Лет. Вы не умеете играть? Отлично. Всё, я В, в смысле? выиграл. Дюк? А. На базу за ним следить, да? Слиди ним. Okay. Кстати, такие ступы-то Так, ну что, докажу, что Риле У меня цифрон изменился Не Китайский язык, да? Не удивляйтесь Он сразу изображается Из Проходим, и кашь, Я и написал пиляцию Часто и что я вижу? Они одобрили. Сейчас если вы не верите, то они с нас блядь. Как это называется? Я к даже не привык. Red эм... Substrates. Суп... Эпс... вот так вот неврой нет, Ладно. скажите нет вот блин вот в этой игре есть такая сан сеть всем удачи пока расскажите друзьям получите бесплатную маму сразу в второй части вот это разница и я не понимаю что у не разблокировали заборчики я вам наверное не буду ничем говорить правда мне же не писал за что пока все